Одноклубники, всех приветствую! Спешим поделиться с вами хорошей новостью. Теперь при заказе мотобуксировщика с реверс-редуктором переключение передач мы выносим на руль. Или кто желает управлять мотобуксировщиком через модуль толкач, данный переключатель можно перекинуть на модуль также кому кому неудобно будет переключать можно будет вывести наш старый способ переключения он у нас подразумевает между баком и капотом когда вы едете на толкаче можете завести руку и переключить нужную вам скорость также можно и установить с дистанционным управлением как на руль букса вывести, так и на модуль толкач. И тем одноклубникам, которые приобрели у нас мотобуксировщик без такого переключателя, установить будет возможно. Продемонстрируем, как работает дистанционный переключатель с руля мотобуксировщика. Переключается довольно легко, без каких-либо усилий. Самое главное, что передача входит хорошо, без треска, без проскакивания. Все настроено идеально и можно не переживать за реверс-редуктор, что будет с ним что-то не так. На самом деле такое управление намного лучше, чем рычаг переключения, так как все высчитано и настроено для корректной работы. Кого заинтересовал мотобуксировщик с реверс, редуктором и дистанционным переключателем на руле, просим обращаться в личное сообщение группы, а также можно будет приобрести отдельно на для своего мотобуксировщика и установить самостоятельно всем спасибо за просмотр пока